Всем привет, с вами Нанааква, сегодня мы продолжим тему параметра воды и поговорим о тестах, определяющих содержание нитратов и фосфатов в воде от компании GBL. Тесты данной компании являются одними из самых точных, а отзывы в большей ее части о них только положительные. Я не являюсь исключением, тоже вполне доволен тестами данной компании, но довелось использовать только тесты на фосфат и нитрат, так как ценник на них достаточно сильно кусается. Содержание двух коробок идентичное, меняются только реактивы. Что в одной, что в другой коробке мы найдем два пузырька с крышками, два вида реактивов, жидкий и сухой, мерную ложечку, шприц, пластиковую подставку под бутыльки, сравнительную шкалу и инструкцию. Попробуем измерить содержание нитратов и фосфатов в одном из моих аквариумов. Для этого в каждый бутылек набираем по 10 мл тестируемой воды. Далее в один из пузырьков, где мы собираемся проверять содержание нитрат, добавляем одну большую мерную ложку сухого реактива для определения нитрат и 6 капель жидкого реактива. А в один из пузырьков, где мы собираемся проверять содержание фосфат, добавляем одну малую мерную ложку сухого реактива для определения фосфатов. Закрываем оба пузырька и тщательно перемешиваем. Пузырек, где мы собираемся проверять нитраты, оставляем в покое на 10 минут. А где собираемся проверять содержание фосфатов, открываем и добавляем 10 капель жидкого реагента на определение фосфатов. Перемешиваем покачиваниями и оставляем также на 10 минут, для того, чтобы цвет полностью проявился. С оставшимися двумя пузырьками, в которых содержится обычная вода, мы ничего не делаем. Они нам понадобятся только для сравнения цвета. По прошествии 10 минут каждый пузырек вкладываем в пластиковую подставку, ставим на сравнительную шкалу таким образом, чтобы пузырек с водой ходил по цветной стороне, а окрашенный пузырек с реактивами был снизу, на белой шкале. Теперь нам необходимо сделать так, чтобы цвет в двух пробирках сравнялся. После того как это произошло, смотрим на значение самой верхней шкалы, это и будет содержание миллиграмм на литр. У нитрат есть две шкалы, снизу и сверху. Сверху показывает содержание нитрат в пресноводном аквариуме, снизу в морском. При тестировании, если использовать два пузырька с водой, то личное мнение всегда понятно, когда цвет в них сравнялся. Зачастую начинаешь путаться, так как большое значение играет освещение в комнате. Поэтому чаще всего я не использую пластиковую подставку и второй пузырек. Просто добавляю реагенты, жду 10 минут и сравниваю мензурку с цветом на шкале. Мне так гораздо легче определить содержание. Количество нитрат в моем аквариуме равно 15 мг на литр, фосфатов 0,5. Оптимальное содержание нитратов в травнике лежит в диапазоне от 5 до 15, а фосфатов от 0,5 до 1,5. Если значения слишком маленькие, стоит воспользоваться макроудобрениями. Если слишком большие, стоит сделать подмену воды, повысить количество растений в аквариуме, уменьшить количество рыб, либо сократить количество корма. В креветочнике идеально будет держать параметры нитратов и фосфатов как можно ниже. Как по мне, минус этих тестов только в их цене и в том, что не всегда они бывают в наличии. В остальном я ими полностью доволен. А на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока!